Всем привет! Мы на канале Богдан Лайв. Вы на канале Богдан Лайв. Всем привет! Сегодня мы хотим поделиться с вами нашей такой школьной работой. Мы выполняем сейчас, сидим, проект по математике нам задали. Называется «Цифры вокруг нас». Ну, там сказали, каждый что хочет, может делать. Но... то есть... В любой форме можно выполнить, так сказать, произвольно. Кто хочет там рисовать, кто еще что-то хочет. Ну, в общем, у кого насколько фантазии хватает. И нужно написать, ну, либо распечатать. Мы будем распечатывать всякие поговорки, потом всякие там приговорки, всякие загадки, где упоминаются цифры. От 1 до 10 нам нужно сделать. Для этой работы нам нужно использовать... Ну, в принципе, много всего будем использовать. В первую очередь нам понадобятся ножницы. Мы использовать будем вот такой вот скотч блестящий. Да, еще клей Клей ПВА, клей ПВА, да, клей ПВА будем использовать. Еще вот такой клей, да. супер клей. Клей момент у нас. Это... А ручку. Да, понадобится ручка, плюс мы использовали скрепки, будем использовать скрепки, да, плюс нам понадобится вот такие квадратки, мы, да, из обычной цветной бумаги вырезали разных размеров такие кусочки и будем какую-то циферку собирать, да. плюс нам понадобится клей-карандаш, я так думаю, что он пригодится да. нам, нам понадобятся нитки, Очень... вот они. Вот. Покажи нам нитки. Вот. Да. Ну, обычное это вязание. Обычные нитки, да. Для вязания И шерсть все. мы будем использовать. И э, нам понадобится еще один скотч. Мы нашли. Вот такой. А вот такой вот скотч. Вот его рисунок я его неправильно покашиваю Решила. Видно Такой ажурный скотч, там нарисованы бабочки. Давай да. покажем. Бабочки показаны. И вы думаете, как, как надо его клеить? Вот тут есть пророчная упаковка. Отклеешь. Откле... Откле... И отклеешь. И получше и вот это и будет клеиться, да? Также мы будем использовать семечки, да. тыквенные семечки обычные. Я послушаю. Будем из них тоже делать цифру. А, ну, пока... а, нет, будем использовать губки. Из губки разрежем мы ее на части. И будем делать... Тоже какую-то мягкую цифру, она будет у нас такая мягкая-мягкая. Да. Ну, начнем. И у нас уже получились такие небольшие наработки. Мы сделали с Багдашей уже цифру 1. Угу. Как мы ее сделали? Расскажешь? У -у -у -у. Мы на контур намазали. Да. Покажи нам, а не себе. Спасибо. Мы вот так вот контуром контур мы, привели, как мы контур сделали. А, получается ну, нарисовали циферку один проклеили клеем и сделали посыпали сверху маночкой и она получается такая мягенькая, единичка у нас получилось циферку почти. клей разлился ну, почти почти в общем для этого мы использовали все что угодно цифру 2 да. мы из делали из ниток да. Взяли обычную пряжу и приклеили цифру 3. А это цифра 3. Да, у нас был старый джинс. Мы его ну, вырезали форму цифру 3 и приклеили такую цифру 3. Здесь сбоку у нас будут всякие там поговорки, всякие загадки. Ну, что-нибудь найдем сейчас. Вот 4 из этого мы делаем. Да, из этого... Это скотч блестящий. Да. И мы из него сделали цифру 4. Не стали особо заморачиваться. И сделали цифру 4. Так, продолжаем мы делать цифру 5. Заготовка. Мы наносим клей. Ну, никакие там прорисовки не делаем. Ничего. Наносим клей. И вот такие вот кусочки порезали цветной бумаги. Небольшие. Там квадратики. Ну, произвольные формы такие вот разные. Получается, квадратики, кусочки. Мы их проклеиваем и наносим в рисунок. Будет у нас циферка 5, и а рядом также у нас будет там текст. Вот я на руку сейчас вот так. Да. Мне нравится рисунок. Давай промазывай, приклеивай. Помог. Помогу. Намазываю кусочек и приклеиваю. Вот так вот. Промазываем кусочек и приклеиваем, чтобы у нас дальше получилось. Используем здесь клей ПВА. На картон он хорошо, в принципе, приклеивается. И дальше давай в другую сторону немножко, потому что красное-красное чуть-чуть у тебя получилось. Красный. Давай вот так вот чуть-чуть. Тут разные. Но... Разные. надо Видишь, мама комбинирует. Надо Один комбинировать. Клип. Ну, ничего страшного, что он прилип. Так, теперь мы доделали циферку 5. Да. Покажи, что у нас получилось. Но ну, этот, наоборот, показал нам перевернутый. Ну, в принципе, ее можно и так, и так показывать. Да, они да. одинаковые. У -у -у. Получилась циферка 5. У -у -у. Вот, шесть. 6. Да. Циферку 6 мы сделали из, из скрепок. скрепок. Скрепочки мы приклеили по одной. И вот такая получилась у нас циферка 6. Это у нас, напоминаю, заготовочки мы делаем. Покажи нам цифру 7. Да. Стол длинный, да, вот там ходит. Цифру 7 мы из скотча сделали. Вот этот вот как раз скотч. И да. с бабочками, да. Вот мы сделали вот такую вот цифру 7. А потом цифру 8 мы сделали из семечек тыквенных. Мы приклеили тыквенные семечки. Получилась циферка 8. Все мы клеили на клей момент, потому что больше ничего не, не клеится: а, термо. Ну, то есть горячий пистолет можно, в принципе. Ну да. Так, не видно бабушечка. Можно на горячий пистолет. Он у нас закончился. Мы приклеили его на момент классик. Водостойкий. Вот такой вот. Мы из губки будем делать циферку 10. Мы сейчас отделим вот эту жесткую часть, вот это вот жесткую часть мы будем отделять, а мягкую часть мы разделим, наверное, на Мы сейчас возьмем канцелярский нож, разделим на и будем делать единичку и нулек. Почти ровно, молодец. Вот мы разделили на вот такие вот кусочки, небольшие, маленькие кусочки, такие вот разрезали на разделили на разные кусочки И сейчас мы эти кусочки будем приклеить вот погдаша уже формируется в вот. я чуть-чуть угол подехал угу. чтобы хорошо да единичка. Угу. Ну, давай все единичка у нас получилось да. вот тут Титуны мы приклеили все проект по математике сделали вот такую табличку вот ближе покажу вот такая красота вот так вот. и покажу уже как оформили здесь мы сделали дырочки все это на ленточке примотали карандаш так мы оформили единичку нашу вот как мы показывали она здесь у нас из маночки то есть мы ее поклеили клеем и манкой просыпали и приклеили всякие загадки поговорки вот так вот получилось циферка 2 вот такая это у нас уже в сборе получилось тоже также приклеили загадку и поговорки циферка 3 у нас вот такая вот тоже получается она из джинсовой ткани вырезали циферку и приклеили также приклеили по ословице и поговорке циферка 4 яркая у нас блестящая циферка 5 циферка 6 скрепочки наши держатся циферка 7 бабочки наши, также у нас здесь пословица приклеены. и 8 тыквенные семечки, циферка 9 наша, вот такая вот у нас из ткани, Мы кусочки ткани приклеили в форме циферки 9, и циферка 10, вот так вот, тоже словицы и поговорочки. Вот у нас получилась такая книжечка. Выполнили такой проект, когда же завтра пойдет сдавать в школу.